Владимир Егорович, пока э, люди думают, хотел бы, это Александр Ставрополь, хотел бы по компоновке э, двухматочных семей, которые, э, цель которых э, имею получить мед. Так вот, правильно как? рут 10 рамок два корпуса нижний и верхний с маткой подходит акация один вариант все ставлю магазины сверху и получаю мед либо в разрез ставлю для нижней матки магазин потом вторая матка на руте и дальше снова магазин по ситуации если это касается семей со старыми матками перезимовавшими Вообще-то, я бы не советовал вам ограничивать старых перезимовавших маток на одном корпусе. Может рвануть рой. Это только с молодыми матками можно так делать. Я ставил, у меня такие были этажерки корпусов по семь, по 8 но молодые матки, гнездо над гнездом, Разделительная решетка вторая сверху над второй маткой и дальше одни магазины Все они работают, две матки, два гнезда на одни кормовые надставки сверху над второй маткой. А вот ограничить на одном расплодном гнезде две матки, старые перезимовавшие имеются ввиду, чревато, они сразу мед попрут в гнездо поднимется температура, начнут гребешки над расплодом, преградят путь к вашим магазинам, и все. И будет роевая бомба. Поэтому старые матки это очень опасно. Разве что отнести в сторону, забрать летную отводок, обгулять матку. А там, да, вот там вы можете такой маневр провести. Это будет то же самое, что и молодые. Но... Сделать это как можно раньше до акации, недели за три. У вас все получится, семья будет работать так, аж до самого конца сезона, до последнего главного взятка. Или какой там у вас. А давать вот на старую летную пчелу, старую перезимавшую матку, это опасно. Первый приток, приток нектара в семью забьют гнездо, а нести будут нектар сразу первые куда, в расплодные рамки. Поднимается температура, теснота и старая матка. Вы включите досрочно, преждевременно этот инстинкт. Только на молодые матки. Или отнести эти старые матки в сторону, но как можно раньше до акации, чтобы успела уже появиться летная пчела от новой этого сезона нарожденных пчел. Я уже не успею получить до акации, тут смысл получить первый мед акацию, тогда наверное вариант не пожалеть объединить их, слабая уйдет, с матками там в будущем решится вопрос и тогда получится лучше на одной матке спаренной как бы сильная семья и я получаю первый мед, а в тот вариант когда если оставить все как есть, я получу только с главного взятка, как бы получается так мед. То есть для акации лучше либо молодые я ваш вас понял, матки, либо объединить в одну одноматочную, то есть перед акацией, чтобы усилить объем пчелы и с одной маткой взять акацию. Ну, вы говорите объединить. Я так понял, у вас не двухматочный, а двухсемейный вариант. Да? Уточните. Нет, у меня две матки, разделенные разделительной решеткой. Они в этом корпусе зимовали, две матки, и в свое время разошлись на верхний и нижний. И вот вариант, я хочу майский мед, либо тогда пожил... не жалеть, одну матку они уберут. А одна сильная, уже с двумя корпусами расплода, хорошо. Ну, через две недели акация будет, и как бы две-три недели. Я не успею с матками, ваш вариант. А почему бы вам в таком случае на этой матке, на одной из маток, сделать небольшой отводок рядом? Всего дайте рамку печатного расплода и кормовую стряхните, одну рамку пчелы с открытого, э, ну, открытого расплода, туда печатные дать, пускай она в стороне будет отводок, потом вы, это будет для вас как находка, будете разгружать основную семью на случай роения. А эту матку закройте в изолятор, и вот тогда вы получите акацию. Как раз у вас есть две недели до начала цветения, значит матку вот за 10 дней закрываете в изолятор за 10 дней, и в начало цветения акации выпускаете за 10 дней и на 10 дней. На момент цветения акации матка приходит в активное действие после изоляции, повторюсь. Сеет, пока она насеет какую-то часть яиц, пока из нее появится личинка, ее будут кормить маточным молочком. И когда дойдет очередь до кормления нектаром, уже акация цветет у вас. Поэтому начало активности пчелы, то есть матки, выпущенной в начале акации, я так, кстати, делаю, будет дополнительным стимулом для летной активности. И вы ничего не теряете. И отводок у вас будет затем уже как подстраховка при случае ситуации провала во взятке. Вы будете туда давать, там, обуля... там матка будет, ну, семья будет слабенькая, будете давать туда расплод печатный, от этого от водка забирать будете, открытый расплод в эту семью. Ну, в общем, есть маневр, так вот поступаете, если двухматочная была, распорядитесь. Я считаю, что самый такой рациональный подход, чтобы взять акацию. Потому что по-другому... Я не вижу вот, ваше, в вашем положении, когда акация вот-вот, две недели, да. Здесь просто на одной, одну убрать, а вторую заключить в изолятор. Все, и вы семье деваться некуда будет, как сработать на акацию. Потом уже после акации можно от этой матки, которая она сеет, сделать второй и дальше запускать на молочко. Я просто по вашей же системе уже на облетевшихся маток, либо там, ну, вариации. А ваш вариант, да, я не догадался по, по поводу отводка, да, действительно, большое спасибо, это вариант хороший, получения майского меда.